Задача номер один. Существуют ли ортогональные кососимметричные матрицы размера 2019 на 2019, а размеры 2018 на 2018? То есть речь идет о квадратных матрицах, которые обладают двумя свойствами. Ортогональные и кососимметричные. слово Матрица называется ортогональной, если А умножить на А транспонированную дает единичную матрицу. Давайте сразу найдем, чему может равен определитель такой матрицы. Определитель левой части Равенный определителю правой части. Здесь у нас у меня произведение двух определителей слева. А справа просто единичка, поскольку определитель единичной матрицы это единица. Но определитель матрицы А и определитель транспонированной матрицы это одно и то же число. Поэтому получаем, что здесь у нас определитель матрицы А в квадрате равен единице. Но отсюда этот определитель Плюс или минус единицу. Разобрались. Теперь кососимметричная матрица. Это значит, что матрица арна минус матрица А транспонированная. Ну давайте посмотрим, чему равен определитель такой матрицы. Что у нас с вами здесь есть? Фактически мы знак минус в каждой строчке получаем. Да, тогда давайте посмотрим. Если мы транспонировали, да еще поставить знак минус, и вот этот знак минус хотим вынести, а размер матрицы у нас, скажем, n на n, то есть она квадратная, то мы получается выносим из каждой из строк минус единичку. Получаем минус единичка в степени n умножить на определитель матрицы А с индексом t, то есть транспонируем. Но это определитель матрицы А исходной, Получаем минус 1 в степени n умножить на определитель матрицы А. Тогда смотрим еще раз внимательно на это равенство. Здесь у нас с вами написано. Равенство матрицы а значит равенство их определителей. Равен минус единица в степени n умножить на определитель матрицы. A. И теперь давайте смотреть. Возможно два варианта. Вариант первый. n нечетная. Тогда что мы получаем? Минус единица в степени n это будет минус единица. И мы получаем, что определитель матрицы А равен минус определитель матрицы А. Это возможно только в одном случае, если определитель равен нулю, То есть матрица А у нас у меня выраженная. Но поскольку мы выяснили, что наша матрица А ортогональная, должна иметь плюс или минус единицу, то, конечно же, такой случай нас уже не устраивает, а значит, отсюда сразу сделан вывод. Матрица размером 2019 на 2019, обладающая двумя свойствами, что она ортогональная и кососимметричная, не существует. Второй вариант, когда у нас с вами N четный. Если N четное, то это равенство нам дает следующее. Слева а прилик матрицы А, справа минус единица, в четной степени от просто единицы, тоже получаем прилик матрицы А. То есть, в принципе, либо 1 равно 1, либо минус 1 равно минус 1. То есть, возможно, такая матрица есть. Если она есть, то ее нужно просто явно предъявить. Давайте начнем с матрицы порядка 2. И вот как раз легко придумать. Нули на главной диагонали, единичка минус единичка вне главной диагонали. А такой матрицы равен единице. И, соответственно, она является кососимметричной. А Вот мы сами вами единицу минус единица, поменяем местами, трансмонировали, получили как раз то, что нужно, исходную матрицу. Так, ну теперь попробуем эту клеточку размножить, так, чтобы получить матрицу размера 2018 на 2018. Что нам нужно для этого сделать? Нам нужно сохранить нули на диагонали. Нам нужно поставить на побочной диагонали единички. И, соответственно, под главной диагонали минус единички. И все остальное будет, на нулями. Тогда определитель этой матрицы либо плюс 1, либо минус один, да, поскольку у нас единственное произведение, не нулевое, это произведение всех чисел, стоящих на побочной диагонали, но оно легко считается, поскольку размер матрицы здесь у нас 2018 на 2018, то у нас единиц половина от этого числа, минус единиц тоже половина, поэтому определитель можно посчитать, я. а с индексом 2018. Посчитаем. Единица степени 1009 умножить на минус единица степени 1009. И это произведение берем со знака минус. Да? Соответственно, еще минус. Вот так вот. Минус 1, 1 и здесь минус 1. Получаем 1. Все, замечательно. Значит, это свойство выполнено. Матрица кососимметричная. Все, значит, мы отвечаем на вопрос. Здесь 2018 на 2018 – такая матрица есть. И вот она явно предъявляется. Задача 2. На отрезке 0,1 в точках X и Y независимо выбранных из равномерного распределения, находятся два детектора элементарных частиц. Детектор засекает частицу, если она пролетает на расстоянии не более трети от него. Известно, что поля восприятия детекторов покрывает весь отрезок. С какой вероятностью Y больше, чем 5,6? Ну, давайте разбираться. так у нас вами есть отрезок от 0 до единицы, И где-то расположены два детектора. Ну, пускай, например, будет здесь X, а здесь Y. Тогда что получается? Два отрезка у нас появляются. Первый отрезок ⁇ это отрезок с концами x минус 1 треть и x плюс 1 треть. Это поле восприятия первого детектора. И второй отрезок с концами y минус 1 треть и y плюс 1 треть. Это поле восприятия второго детектора. И вот эти два отрезка полностью накрывают отрезок от нуля до 1. Это означает, что если мы их объединим, наш отрезок от нуля до единицы будет содержаться в этом множестве. Что это означает? Вот если смотреть на эту картинку, когда x левее y, это значит, что первый отрезок обязательно накрыл точку 0. Второй отрезок обязательно накрыл точку 1. И они имеют не непустое пересечение. То есть, либо их концы совпадают, либо они перекрываются. То есть, правый конец первого отрезка лежит правее левого конца второго отрезка. Ну давайте картинку соответствующую покажем. То есть есть у нас именно так, то, например, вот так у нас первый отрезочек и вот такой, скажем, так. скажем вот такой второй отрезочек. Вот они весь отрезок накрыли. Но давайте рассматривать случаи: случай первый, когда x левее y, случай второй, когда y левее x и случай, когда x и y совпадают. Ну давайте, скажем, приклеим к первому. То есть первый случай каков? У нас сами x не больше у. При этом, соответственно, левый конец или совпадает с нулем, или левее нуля расположен. То есть наш отрезок накрывает 0. Это значит, что х минус 1 треть меньше нуля. Соответственно, правый отрезок, правый конец вот этого отрезка накрывает точку 1. То есть у плюс 1 треть больше 0. И, как мы уже отметили, Правый конец первого отрезка лежит правее или совпадает с левым концом второго отрезка. То есть x минус 1 треть. Больше либо равен у минус 1 треть. Все, вот все условия, которые нам нужны. Тогда отсюда надо получить более простые. Получаем, что x меньше либо равен у. х не превосходит 1 трети. Дальше y больше либо равен 2 третьих. И здесь, давайте здесь y выразим, y получается меньше либо равен, чем x, так, y, а здесь x плюс, И y будет меньше либо равен x плюс 2 третьих. То есть мы, давайте картинку покажем соответствующую, находимся внутри квадрата единичного. И давайте этот квадрат поделим на его сторону на три части. Это точки 1 треть и 2 треть. 1 треть и 2 треть. Где мы находимся? Мы находимся внутри пласты x от 0 до 1 треть и y от 2 треть до единички. Давайте покажем. Где мы находимся? Так, мы находимся, получается, вот в этом квадратике. И при этом еще выполняется вот это условие. Да? Это граница. И эта граница, чтобы ее найти, нужно приравнять левую и правую часть. То есть мы получили уравнение прямой, соответственно, внутри квадрата останется отрядчик. x берем равно нулю, получаем y 2 третьих. x равно 1 треть, получаем y в Вот эта граница. А теперь y должен быть меньше, либо это выражение. Значит, мы находимся под этой прямой и, соответственно, внутри квадрата. Получаем вот такой треугольничек. Второй случай, когда x и y меняются местами, здесь... Из соображения симметрии можно все условия поменять буквы x, y местами, а можно сказать, так, теперь вот этот отрезок накрывает 0. а значит, y минус 1 треть или совпадает с нулем, или лежит левее. Вот этот отрезок накрывает точку 1, а значит, x плюс 1 треть будет больше броней пучки. И теперь, поскольку отрезки меняются местами, этот становится левым, а этот правым, а значит, правый конец второго отрезка, то есть y плюс 1 треть, должен быть больше бран левого конца вот этого отрезка, x минус 1 третий. Соответственно, получили, что y меньше x, y меньше либран 1 трети. x больше либерайон 2 третьих и y больше либерайон x минус 2 третий. Где мы находимся? y меньше либерайон 1 третий, x больше или равен 2 третьих, значит мы находимся вот в этом маленьком квадратике. Граница вот она, граница прямая, x-2 минус 3 Если x равен 2 то y равен 0. Если x равен 1, то y равен 1 треть. Значит, вот она граница. Теперь y больше либо равен, значит мы находимся над этой прямой. Значит, вот еще один треугольничек, который нас уставит. Теперь вспоминаем, что нам нужно. Нам нужно найти вероятность того, что y больше, чем 5 шестых. Находим 5 шестых. Вот 5 шестых. И, соответственно, проводим эту прямую. Мы хотим взять все, что выше. Все, что выше, это вот этот маленький треугольчик. Да, давайте его назовем S0. То есть S0. Что это за треугольчик? X у нас получается от 1 шестой до 1 трети А Y от 5 шестых до единички. Я здесь беру отрезки, то есть я границу треугольника включаю, чтобы показать, вот у меня фигурка появилась. Но, конечно, здесь не все значения принимаются, а имеется в виду, что вот, мы попали вот в это множество. Хорошо. Теперь, теперь у нас у меня еще появляется два больших треугольника. Это S1 и, соответственно, S2. И мы хотим найти вероятность такого множества, что это такое есть. Это же есть просто отношение площадей, то есть S0 к сумме S1 плюс S2. Но и 0, это у нас с вами получается площадь прямоугольного треугольника к катиту, которая равны по 1,6. Значит, 1,2 умножить на 1,6 умножить на 1,6. А, соответственно, знаменатели площади двух одинаковых треугольников, поэтому можно сразу двойку написать. Катит это здесь по 1 третьей, поэтому 1 вторая умножить на 1 треть и умножить на 1 треть. Считаем, в числителе 1,72 значит двойки скоротилища осталось 1,9. 72 делить на 9 получаем 8. Значит, ответ наша вероятность страна 1,8. Задача номер 3 ⁇ определить количество решений данного уравнения на отрезке от 0 до 3. Первое, что здесь нам сделать, это ввести две функции. Первая функция под интегральная. Обозначим g от t. Это косинус от t квадрат на 3. И функция, соответственно, f от x. Это интеграл от x до x плюс 1, Вторая g от t до t. Тогда наше уравнение превращается в очень простое. f от x равно 0. И здесь нам нужно изучить, свойства функции g и функции f. функция g это функция непрерывная, а значит функция f тоже будет непрерывной. теперь давайте попробуем нарисовать график функции g от t. для этого что мы с вами можем взять? ну легко считать g от нуля, g от нуля это просто косинус нуля, это просто единичка. а дальше небольшие трудности и эти трудности Связано с тем, что у нас аргумент не очень хороший, t квадрат на 3. Но зато мы сами знаем, как себя ведет функция косинус. И тогда нам нужно найти просто те точки, в которых косинус принят хорошее значение. А именно точки вида 0, π на 2, π, 3π на 2 и так далее. Но в точке 0 мы уже все посчитали. Теперь, соответственно, хотим найти t, при котором t квадрат на 3 равно π пополам. Соответственно, в этой точке наша функция g будет равна 0. Тогда отсюда получаем, что t квадрат равно... 3π 2, а значит, t равно корень из 3π 2. И теперь вопрос, чему это значение примерно равно? Возьмем π равно 3. Нам, в принципе, это достаточно для грубой оценки. То есть здесь получается корень из 9 вторых примерно корень из 4,5. На самом деле даже чуть больше. Это самое главное, что это больше 2. Больше 2, но пока еще явно меньше, чем с половиной. Почему три с половиной? Потому что мы функцию же интегрируем от x до x плюс 1, 1 вторая. х самое большое значение принимает равно 3. Значит, здесь в качестве аргумента самое большое мы берем 3,5. с половиной. Так, тогда нужно исследовать дальше. Ищем значение t, при котором t квадрат на 3 равно π. Отсюда получаем, что t квадрат это 3π. Соответственно, t это корень из 3π. π примерно 3, значит, здесь получаем примерно корень из 9. Примерно корень из 9... То есть 3. На самом деле даже чуть больше 3, но явно меньше, чем 3,5. Да? Поэтому нужно еще одну точку посмотреть. А именно ту точку, где t квадрат на 3 равен 3π на 2. Это следующая хорошая точка функции косинус. Тогда отсюда получаем, что t квадрат это 9π пополам. Соответственно, t это корень из 9π на 2. Я даже корень из этой девятки извлекать не буду. Мне важно, что вот здесь примерно 27 вторых. То есть... Примерно корень с 13,5. А это уж точно больше, чем 3,5. Почему это так? Ну давайте посмотрим. 3,5 в квадрате это сколько? 3,5 в квадрате это 7 вторых в квадрате. Это 49 четвертых. 49 делить на 4 получаем 12,1 четвертую. А это точно меньше, чем 13,5. А 13,5 меньше, чем 9 пенатов. Все, значит, дальше уже нас ничего не интересует. И давайте рисовать график функции g так это g от t а это соответственно просто t. что нас интересует косинус меняется от минус 1 до 1 поэтому у нас на вертикальной оси в принципе вот такой небольшой промежуток интересует на горизонтальной нас интересуют точки 0 и потом вот эти корень с 3 пи надо корень с 3 пи корень 2 пи надо. ну давайте их симметрично покажем не так принципиально где они Расположены. Нам важно поведение функции g увидеть. Так, 9. Так, и что мы с вами видим? В точке 0 функция равна 0. В следующей точке, это уже получается, мы получаем аргумент, равный π на 2. Значит, косинус равен 0. Дальше, если у нас t, это корень из 3π, то t квадрат, соответственно, 3πα t квадрата делена 3, это π, значит, здесь у нас косинус равен минус 1. И дальше, соответственно, снова получаем b. То есть схематично функция ведет себя вот таким образом. Где у нас с вами точка 3,5 расположена? Она левее, чем вот эта последняя точка, ну, пускай будет вот здесь. Опять же, нам важно увидеть схематичность. И теперь мы понимаем, что функция g(t) больше нуля на промежутке от нуля до корня из 3π на 2, и, соответственно, g от t меньше нуля на промежутке от там, здесь уже сколько, корень с 3 и на 2 до, и нас интересует только до 3,5. До 3,5. Это означает следующее, что мы, если посчитаем значение функции f в точке 0, f от нуля, это будет явная величина положительная. Почему положительная? Мы считаем до да 1 и 2, но 1 вторая у нас где-то здесь, поскольку вот это число мы выяснили, оно явно больше 2. А вот в точке 3, в точке 3, значение нашей функции точно отрицательное. Почему отрицательное? Да потому что мы попадаем вот на этот промежуточек небольшой, который у нас, с вами, вот он. Целиком функция G здесь принимает отрицательное значение, но интеграл от отрицательной функции также принимает отрицательное значение. Все, осталось сказать, что функция f у нас, непрерывная, f от x непрерывная. Причем в начале, то есть в конце, в левом конце отрезка принимает значение положительное, в правом конце принимает значение отрицательное, и в начале функция g с вами начинает убывать, значит и функция f вместе с ней тоже начинает убывать. Дальше, конечно, в какой-то момент функция f начнет расти, то есть функция g начнет расти, и где-то функция f начнет принимать положительное значение, где нас уже не интересует. Важно, что на отрезке от нуля до трех у нас с вами будет всего лишь один корень. Задача 4. Дан массив А, состоящий из n элементов, каждый из которых это цифра от 0 до 9. Предложите алгоритм, находящий самое большое натуральное число, делящееся на 3, которое можно составить из элементов А. Ограничение по времени О большой от n, по дополнительной памяти O большой от единицы. Итак, давайте смотреть. У нас сами есть массив А из n элементов, и это цифра. И первое, что мы с вами должны сделать, вспомнить признак делимости на 3. Число делится на 3 тогда и только тогда, когда сумма цифр кратна 3. И давайте простой пример. Посмотрим. Числа 12 и 21. У них сумма цифр одинаковая. Равно 3. Значит, каждая из них делится на 3. Какой из них выгоден для нас? Ну, конечно, вот это 21. Отсюда сразу наблюдение. Выгодно располагать цифры таким образом, чтобы сначала шли большие, а потом все меньше, меньше меньше. Значит, идеальная картинка такая. Девятки, потом восьмерки и так далее. И в самом конце одни нули. Если, конечно, такие цифры у нас сами есть. И теперь первое, что нам нужно сделать, узнать, а сколько каких цифр у нас сами есть. Да, соответственно, завозим 10 переменных. И переменная А с индексом И это просто количество цифр. И в массиве. В каком порядке эти цифры расположены? Безразлично. Важно сколько этих цифр, да? Потом мы все равно их поменяем в том порядке, в котором нам нужно. Дальше. А дальше находим просто сумму. Переменная s это а нулевое плюс а первое, плюс и так далее, плюс а девятое. И следующая переменная это, скажем, r это есть число s деленное на 3 по модулю 3 мы считаем остаток. Да? То есть здесь возможны три варианта ровно для перемены R. 0, 1 или 2. И самый простой случай, как раз когда R равно 0. Что это означает? Это означает, что S поделилось на 0 на 3. А значит сумма всех наших цифр кратна 3. Значит сразу получаем готовый ответ. Здесь сразу готовый ответ. Как раз вот в таком виде. Все девятки, все восьмерки и так далее, все нули. Сколько девяток? Ровно, а девятый раз. Сколько восьмерок? Ровно, а восьмой раз. И так далее, сколько нулей ровно а нулевой раз. Все, это случай очень простой, легко разобрались. Второй случай посложнее. Это когда ER нудички. Это значит, что какие-то цифры нужно выкидывать. И здесь, возможные варианты такие. Возможно, придется выкинуть одну цифру. Возможно, две. Но выкидывать одну цифру явно предпочтительнее, чем две. Да, даже у нас, если у нас, скажем, есть три маленькие цифры, то, например, число 111 явно больше, чем число 99. Да? Здесь девятки большие, но число-то двузначное, а это трехзначное. Поэтому первое, что нам нужно сделать, проверить, переменная А1 равна нулю или нет? Вот вопрос. Если не равна, то мы вот эту единичку одну выкидываем. Если же равна, перейдем к переменной А4. Да? То есть почему именно А4? Да потому что мы смотрим на те цифры, которые определение на 3 дают остаток 1. А эта цифра 1 – 4 и 7. Соответственно, если А1 не равно 0, единичку выкинем, равно нулю, придется смотреть дальше переменную А4, равно нулю или нет, только в том случае, если А1 равно 0. Соответственно, мы перейдем рассмотреть случай А7 равно нулю или нет, если еще и А4 равно 0. А вот если... Если окажется так, что А1 равно А4, равно А7, равно 0, то это для нас проблема. Мы не нашли цифру, которую можно выкинуть. Если нашли, все прекрасно. Ее и выкинули, и записали число вот в таком эти. Тогда нам нужно смотреть на переменные, которые дают 2 определения на 3. Это А2, А5 и А8. И здесь важно понять нам вот что. Вот Здесь уже две цифры мы должны найти. Почему их должны найти? Да потому что остаток отделения суммы всех цифр на 3 дал нам единицу. Вот таких цифр, которые сами определение на 3 дает остаток 1, мы не нашли. А значит, здесь должны быть, например, 2 плюс 2 или 5 плюс 8, те, которые дадут остаток 1. Тогда важно увидеть, что мы теперь будем смотреть. Переменная А2 равна двойке или больше? То есть, если равна или больше, да, мы вот эти две двойки выкинем. Если же меньше двух, то проблема. Не нашли мы две двойки. Значит, придется пятерку либо восьмерку кидать. Теперь давайте поймем, в какой последовательности выгодно нам выкидывать цифры. Конечно, сначала вы, выгодно выкинуть две двойки, если таковые есть. Если нет, тогда надо брать двойку и пятерку. Если таких нет, тогда надо брать пятерку и пятерку. Если и таких нет, тогда надо брать двойку и восьмерку. Почему двойка и восьмерка менее выгодна, чем две пятерки? Да потому что восьмерка идет раньше. Пятерки, поэтому здесь еще будут семерки и шестерки. Да, если мы эту восьмерку выкинем, то получается, что в разряде более старшем будет семерка стоять. А если мы выкинем две пятерки, то восьмерка -то сохранится, а двойка где-то в маленьком разряде. Потом у нас с вами идет пятерка и восьмерка, и последний вариант 8-8. То есть здесь мы ищем две цифры, которые надо выкинуть. И мы их обязательно найдем. Да, в силу того, что у нас с вами вот эта единичка. Конечно, может оказаться так, что у нас было, например, всего там две двойки во всем нашем массе. И тогда мы эти две двойки выкинули, и нам число составлять не из чего. Да, то есть получили ответ пустой. Ну, что бывает. Так, и третий случай, третий случай похож на второй, когда R равно 2. Идея та же самая, что и во втором случае, только теперь мы проверяем сначала переменные а 2 A5 и а 8 если А2 не равно нулю, двойку выкинули. Если равно нулю, смотрим пятерки. Если пятерка хотя бы одна есть, вот ее выкинули. Если нет, тогда смотрим восьмерки. Если есть, выкинули. Если нет, то есть если все они равны нулю, то переходим вот к точно такому случаю, то тогда уже будем рассматривать набор переменных А1, А4 и А7. И здесь нам нужно будет найти две цифры и их выкинуть. Все, тем самым алгоритм построен. Давайте посмотрим, сколько действий мы сделали. Мы прошли по массиву ровно один раз, чтобы узнать, сколько у нас с вами цифры. Это у нас с вами явно n операций. Дальше посчитали здесь, посчитали здесь. И здесь просто проверили максимум 6 переменных, просто посмотрели, чему они равны. И здесь тоже максимум 6 переменных, посмотрели, чему они равны. Все. И дальше просто явно выписали число. Задача номер 5. Случайная величина X равна длине цикла, содержащего одновременно элементы 1 и 2, при случайной переостановке множества натуральных чисел от 1 до n. Если такого цикла нет, то X равен 0. Найдите распределение случайной величины X и ее математическое ожидание. Итак, мы хотим найти распределение, да? Соответственно, х какие может значение принимать и какова вероятность будет 0, 1, 2 и так далее. Здесь я поставлю n и n плюс 1. Сразу заметим, что поскольку у нас всего чисел n, то перестановок длины больше, чем n у нас сами не существует. А раз так, значит здесь у нас сами 0, n плюс 2 это 0 и так далее. Также заметим сразу, что вероятность от того, что x равно 1 тоже равно 0. Потому что мы хотим, чтобы в цикле были две цифры. 1,2. Но вот цикл длины 1 – это ровно одна цифра, значит, здесь тоже 0. Да? 0. так как в цикле всего одна цифра. А вот дальше, дальше уже имеет смысл поговорить о натуральных числах. Да? Вот p от x равно нулю будет тяжело найти, поэтому оставим его на последний момент. p от 2, к чему равно? Это мы, с вами, должны поделить количество благоприятных перестановок на общее количество перестановок А сколько всего у нас с вами перестановок? Если у нас с вами n чисел, то всего перестановок ровно n факториал штук. Значит замечательно определили А теперь числитель хотим найти А сколько всего у нас с вами перестановок есть для двух цифр? Ну, ровно 1 Были цифры 1 и 2 стали цифры 2 и 1 А значит числитель у нас с вами единичка а знаете ли? n факториал. Но не совсем так Почему? Да потому, что оставшиеся Числа от 3 до n мы можем переставить, сколькими способами, ровно n минус 2 факториал. Да, поэтому мы еще умножаем на n минус 2 факториал. Вот теперь уже ответ будет правильный. И тогда здесь, сокращая на n 2 факториал, мы получаем 1 в на n, n минус 1 основная Хорошо, нашли эту вероятность. Теперь считаем вероятность того, что цикл длины 3. Так, ну сознательно здесь все понятно, надо искать числен. Тогда давайте посмотрим на перестановки из трех чисел. Во что может перейти единичка? Может перейти в двойку, а может перейти в тройку. Да, давайте пока разберемся с этой. Если единичка перешла в двойку, то двойки ни в коем случае нельзя перейти в единичку, иначе мы получим цикл длины 2. Значит, двойка переходит в тройку. Соответственно, тройка может перейти только в единицу. Либо единица сразу перешла в тройку. Тогда во что должна перейти тройка? Только не в единицу, иначе цикл длины 2 и содержит нам только единичку. Значит, только в двойку. А двойка, соответственно, в единицу. Сколько перестал? Две. Да? Но теперь что? Вместо тройки мы могли взять любое другое число. Сколько у нас с вами чисел всего осталось? n-2. Вместо тройки n-2. А осталось чисел n-3. И вот их мы можем перестать. Сколькими способами? Ровно n-3 факториал способами. Это все числитель, значит, соответственно, n факториал. Теперь если мы вот эти... Две скобки перемножим, то получим n-2 факториал. Да? То есть так же, как и вот здесь. Но сокращая на этот n-2 факториал, получаем в числителе 2, а в значителье, соответственно, n, n-1. Хорошо, с этой тоже разобрались. Теперь посмотрим, каково является того, что цикл длины 4. Что здесь? Здесь берем для определенности цифры 1, 2, 3, 4 и посмотрим, сколько всего перестановок может быть. Давайте посмотрим. Во что может перейти единица? В двойку, в тройку, либо в четверку. Значит, у нас с вами получается, в двойку, единица может перейти в тройку, либо в четверку. Хорошо. Допустим, перешли в двойку. Двойка ни в коем случае не может перейти в единицу, иначе цикл длины 2, значит, либо в тройку, либо в четверку. Один ряд в тройку, и рядышком напишем вариант, что она перешла в четверку. Так, тогда здесь тройка во что переходит? Только не в единицу, иначе цикл длины 3, значит четверку, я четверка автоматически в единицу. Здесь смотрим, четверка во что не может перейти в единицу, иначе цикл длины 3, значит только в тройку, а тройка, соответственно, в единицу. Все. Здесь ситуация аналогичная, тройка во что может перейти? Либо в двойку, либо в четверку. Значит, получается двойку и в четверку. Если в двойку, то двойка переходит не в единицу, а только в четверку, соответственно, четверка только в единицу. Здесь четверка только в двойку может прийти, двойка, соответственно, в единицу. Здесь аналогично четверка во что может перейти, Либо в двойку, либо в тройку. Соответственно, получаем такие варианты. Двойка тогда ни в коем случае не единица, а только в тройку. Тройка, соответственно, в единицу. Здесь тройка только в двойку, а двойка, соответственно, в единицу. Сколько получилось всего? Перестановка 6. Теперь мы выбрали цифры 3 и 4. То есть мы выбрали две цифры, точнее два числа, из n штук. Точнее из n минус да, поскольку две первые это единички двойка, мы уже заняли. А Значит, у нас с вами вариантов c из n минус 2 по 2. Вот мы взяли две эти цифры. Сколько осталось чисел? n минус 4. И их мы можем переставить. n минус 4 факториал с 8. И это все наш чиститель. И, соответственно, наш знаменатель без змей n факториал. Ну, давайте посчитаем. 4 упростим так что у нас числители 6 дальше у нас идет n минус 2 факториал мы делим на 2 факториал и на n минус 2 еще раз минус 2 n минус 4 факториал умножаем на n минус 4 факториал и делим на n факториал так на n 4 факториал сразу сократили 6 и 2 сокращаем, получаем 3. И здесь у нас с вами n минус 2 факториал, делится на n факториал. Соответственно, на n минус 2 факториал сократили, осталось n на n минус 1. А теперь замечаем следующее. Что мы с вами замечаем? Что если мы сравним p от 2, p от 3 и p от 4, то замечаем. Числитель 1, 2, 3, значит, один и тот же. То есть можно сделать вывод, что p от k равняется чему? Числители на единичку меньше, чем k. А вот у нас с вами единичка вместо двойки, двойка вместо тройки и тройка вместо четверки. А вознательность, соответственно, n умножить на n минус 1. Это, конечно, желательно доказать по индукции, но мы с это наглядно увидели. И здесь какие у нас сами k. k у нас сами принимает значение от единицы до n. Если уже k будет больше n, то мы получаем точно 0. Если k равно единичке, то проблем нет. Здесь числитель 0, и мы 0 делим на положительное число, получаем 0. А вот если k равно 0, то это предстоит посчитать отдельно. Найдем теперь вероятность того, что x равно 0. Итак, мы считаем p от 0. Что это такое? Это просто 1 минус сумма всех остальных вероятностей. 1 минус сумма всех остальных вероятностей. Да. Давайте. О, как? от единички до бесконечности, соответственно, p от x ранка. Но поскольку здесь у нас много нулевых слоганов, то на самом деле эта сумма не бесконечная, а вполне даже конечная. И это ровно до n. Так, P от X ранка. Получаем единичка минус сумма o k от единички до n. Дробие вида k минус 1 разделить на n-1. N вот это число n и n n-1 – это фиксированная константа, от а ткани как зависит, значит, надо вынести за скобку. Получаем следующее. 1 минус единичка деленное на n, n-1, минус а в скобках, соответственно, сумма k OK от единицы до n числа k 1 Но это просто сумма целых чисел от 0 до n-1, то есть это просто арифметическая прогрессия. Чему равна сумма этой арифметической прогрессии? Это просто суммы первого и последнего. При карамничке ничке получаем 0, При каранном n получаем n-1. И, соответственно, делим пополам и умножаем на их количество. А их количество ровно n штук. Тогда мы получаем следующее. 1 минус в числителе n-1. И еще раз n. В знаменателе n. n-1. И вот эта двойка. На n и n-1 сократили, осталось 1 1 2 то есть 1 2 Значит, вероятность от того, что x равен 0 равна 1,2. И теперь нам осталось посчитать математическое ожидание величины x. Итак, mx. Это есть сумма чего? Мы должны x умножать на вероятность от x. Соответственно, какие пределы суммирнее. Все слагаемые, начиная с n плюс 1, просто дают 0 за счет того, что вероятность равна 0. Значит, разумно оставить k от 0 до n. И, соответственно, здесь k будет умножаться на p от x равно k. Сразу заметим, что слагаемость, соответственно, k равно 0 равно 0, да, поскольку мы 0 будем умножать на 1 вторую. Хорошо. Тогда эта сумма по k от единички до n. k умножить на вероятность. Вероятность это что такое? k минус 1 делен на n, n минус 1. Здесь, конечно, можно заметить, что при карной равной мы тоже получаем нулевое слагаемое, но вот его оставим просто для красоты. Тогда замечаем, что заметно у нас, фиксированная величина, от k не зависит. Можно вывести за знак суммы, а под знаком суммы, что остается? k умножаем на k 1, это k квадрат минус k, k. И давайте эту сумму разобьём на 2. Отдельно посчитаем сумму натуральных чисел, отдельно сумму квадратов натуральных чисел. От единички даем и от единички даем. Сразу легко выписываем сумму вторую. Сумма чисел вида К от единицы даем. Это просто арифметическая прогрессия. Да, у нас, поэтому получаем первое плюс последнее пополам умноженное количество. Что касается вот этой суммы. Если у вас под рукой есть справочник, то сразу смотрим готовую формулу. Если нет, то полезно уметь ее уводить. Давайте посмотрим сначала вот на эту формулу. Перепишем ее немножко в другом виде, а именно в таком. 1,2 n квадрат плюс 1,2 n. И замечаем следующее. Мы складывали сами целые числа, и в формуле получилось n квадрат. То есть степень ничек повысилась. Ну, грубо говоря, мы взяли чисел n штук, и каждый из них примерно там по n пополам. Да, вот мы получили примерно 1 2 n квадрат, это, конечно, слогаемо у малой при n очень большом. И здесь должно получиться что-то похожее, но ну, давайте напишем это что-то похожее. Сумма k квадратов 1 до n в виде таком, соответственно, степень надо повысить на 1. a N3 c n куб плюс b n квадрат плюс cn и плюс d. И найдем значение всех этих величин a, b, c, d. Что для этого нужно сделать? Нужно сделать что? Нужно просто взять n равно единичке, n равно двойке, тройки, четверки. И эта сумма легко считается. Соответственно, мы найдем значение вот этой суммы с неизвестной коэффициентами получим 4 уравнения с неизвестными. И легко решим. Итак, если n равно единичке, то вся сумма просто равна единичке. Это 1 в квадрате. То есть получаем 1 равняется чему? Сюда подставляем n равно единичке, a плюс b плюс c плюс d. Берем n равно двойке. 1 в квадрате плюс 2 в квадрате – это просто 5. Соответственно, сюда подставили двойку. Получили 8а плюс 4b плюс 2c плюс d. И на равной тройке добавили, соответственно, девятку. Получили 14. Это будет, соответственно, 3 в кубе 27. В квадрате 9. Просто 3 и еще плюс d. И берем четверку. Соответственно, добавили квадрат четверки, это 16, получили 30. Здесь 64а плюс 16 в плюс 4c плюс d. Все, вот такая система. Кажется, что сложная, но сложности никаких нет, если заметить, что вот у нас сами... во всех уравнениях есть логомеды. А значит, здесь полезно вычитать из одного уровня и другое. И будем действовать так. От ними первое. Что получим? 4 равняется 7а плюс 3b плюс с Д пропало. Дальше из третьего читаем второе. Здесь будет 9. 27 минус 8 – это 19, 9 минус 4 – это 5, и, соответственно, 3 минус 2 – это 1. И от 30 отнимая 14 получаем 16, 64 минус 27 – это 37, 16 минус 9 – это 7, и 4 минус 3 – это, соответственно, 1. Все. То есть мы вышли из последнего ранее предпоследним. Замечаем, что здесь, кстати, квадраты получились. Одно переменное меньшинство. Точно так же действуем. Вычитаем из 2 1. получаем 5 равняется чему? 19 минус 7 – это 12. 5 минус 3 – это 2. И c пропало. Да, за счет чего c пропало? Оно увеличилось на единичку. Соответственно, когда мы вышли, мы получили во всех равнях коэффициент единички. Ну, теперь c пропадает по аналогии с d. 16 минус 9 – это 7. Да, здесь 37 минус 19 – это 18. И 7 минус 5 – это 2. И здесь замечаем, можно вычесть из второе, первое. И тогда получим 2 равняется просто 6а. Откуда а сразу нашлось? Это 1 треть. Ну и теперь, когда мы нашли а, просто идем в обратную сторону, находим b, c и d постепенно. Давайте подставим, например, вот сюда. 5 равняется чему? 12 делим на 3, это 4, плюс 2b. Отсюда b равно 1 делим на 2, то есть 1 второй. И возвращаемся, например, вот сюда. Подставляем. 4 равняется чему? 7 третьих, Плюс b, равное 1 второе, умножаем на 3. Получаем 3 вторых, еще плюс c. Сразу умножаем на 6, чтобы не было знаменателей. 24 равняется 7 2, 14, 3х3, 9. Плюс 6c уже. Так, это 23. А 24 отняли, получили единичку. c равно 1 6. Ну и d осталось на те. вот на сайте. Хорошее уравнение. Единичка равняется 1 треть. Плюс 1 вторая. Плюс 1 шестая. Плюс d. Эти дроби все в сумме. Приводим к замене. 6. Получаем 2 плюс 3 плюс 1. 6 шестых. Это единичка. Вычли. Получили d равно 0. Все. Значит, наша готовая формула есть. Сумма k квадратов по k от единички до n. Чему равна? a а n куб. То есть 1 треть n куб. Плюс bn квадрат. 1 вторая. n квадрат. Дальше. Дальше. С равно чему? 1 шестой плюс 1 шестая n. Конечно, если вы эту формулу знать, то значит, что нужно привести к общему заменятелю. И здесь хорошая форма получается, красиво. Ну, давайте, придем к заменятелю 6. Что тогда получим? 2n куб плюс 3n квадрат плюс n делен на 6. И вынесем за скобки n, получаем n, а здесь 2n квадрат плюс 3n плюс 1 делен на 6. И здесь мы с вами можем разложить на множители. Да, за счет того, что тройка – это сумма единички и двойки. Значит, при n, равно минус 1 мы получаем здесь корень. Тогда получается, что это есть Так, 2n плюс 1 умножить на n плюс 1. делен на 6. Все. То есть полезное упражнение мы с вами выполнили. Эту сумму мы с вами нашли. Осталось посчитать мат ожидания. Итак, завершаем решение задачи. Что нам остается сделать? Просто подставить. То, что мы с вами нашли. Остается первый ножник 1, 1 на n, минус 1. Дальше у нас идет сумма квадратов. Это что у нас с такое? n. Множить на 2n плюс 1. Множить на n плюс 1. Делаем на 6. И минус сумма натуральных чисел. Так, 1 плюс n умножаем на n и делим на n. И теперь аккуратно преобразуем. Прейдем в скобках дроби к общему знателю 6. Тогда получим следующее. 1 на n минус 1, 1. Здесь что будет? n, 2n плюс 1, n плюс 1 минус 3. Здесь давайте поменяем порядок слагаемых. 1 плюс n заменяем на n плюс 1 и, соответственно, делим на 6. И замечаем n, n плюс 1 общий множитель. Выносим за скобку. Получаем n. И n плюс 1 за скобкой. Скобка остается 2n плюс 1 отсюда, а отсюда просто 3. Минус 3. И делим на n, на n минус 1 и еще на 6. Сразу на n сокращаем. Тогда получаем n плюс 1. Здесь 2n минус 2. И знаете, остается n минус 1 И 6. Но это еще не ответ, здесь можно внести двойку общей мышлой, а значит на 2 потом сократим. И на наше счастье еще и n-1 появляется. Значит, на n-1 сокращаем, на 2 сокращаем и уже получаем окончательный ответ. И n плюс 1 мы делим на 3. Задача номер 6. Последовательность а такова, что все a_n принадлежат интервалу от нуля до единички, и, кроме того, выполняется такой неравенство. Асинкс м n плюс 1 меньше арифметического двух предыдущих членов последовательности. Верно что а сходится? И потом требуется найти множество всех возможных пределов таких последовательностей. Ну хорошо, есть ощущение, что а сходится, исходится, надо это обосновать. Тогда давайте посмотрим на разность. А с 1 и а Посмотрим. Если это разность стремится к нулю, значит наши последовательность действительно сходящиеся. Так, это по условиям меньше, чем средняя арифметическая двух предыдущих четверых минус а А это, соответственно, что? Напрашивается поставить знак модуля и сказать, что это меньше, чем модуль вот такой разности. А дальше здесь уже все легко и просто. Здесь мы с вами приводим к общему знаменателю, получаем a n плюс а минус 1 минус 2 a n пополам. И это, соответственно, a, а, так, здесь n минус 1, да? С индексом n минус 1 минус а n пополам под знаком модуля. И поменяем просто под знаком модуля местами их. И получим то, что нужно. а n минус а n минус 1 пополам. Напрашивается ввести функцию f, скажем, от n, это a n плюс 1 минус a n. И отсюда мы что получаем? хорошим Модуль f от n меньше. Да, вот он знак «меньше». Здесь двойку выносим за скобку. Одна вторая. А здесь у нас снова разность в числителе, но индекс поменялся на единичку. Да, соответственно, f от n-синечка. И мы получили сжимающее отображение. К сожалению, все это неверно. Почему? Да потому что из того, что x меньше y, а у нас символ такое, не разное, никак не следует, что модуль x меньше модуль y. Почему? Да просто потому, что может оказаться, что x отрицательный, а x положительный, y положительный. Да? То есть очень простой пример, скажем. Минус 2 меньше, чем 1. Но из этого же не следует, что модуль минус 2 меньше модуль единичка. А вот тем не менее, ощущение, что здесь что-то напоминающее Сжимающее отображение есть, у которого есть определенная точка. Есть. Надо это просто аккуратно найти. Вот давайте аккуратно найдем. Итак, смотрим. Посмотрим на это неравенство. ASN плюс 1 меньше, чем то есть ASN плюс 1 пополам. Заменим это неравенство на такое. Найдем максимум из этих двух чисел и, соответственно, меньше заменим на этот максимум. Там получаем, что это меньше и равно максимум из чисел AN и AN1 соответственно мы берем дважды то есть одно число мы оставим без изменений, а второе заменяем на этот максимум и делим на два и теперь соответственно двойки сокращаем получаем в точности максимум из чисел AN и AN1 поскольку e сами в данном случае не меньше двойки то получаем следующее а третье меньше чем максимум первых двух, из А1 и А2. А4 меньше максимума А2 и А3. А5 меньше, чем максимум из А3 и А4. Так, но поскольку А3 на своем меньше, чем А1, и А2, то есть максимальное зазначение. А соответственно А4 меньше, чем максимум за 2 и А3. И А3 очередь, меньше, чем максимум А1 и второго, то вот можно уже здесь выделять под последовательность. Очень хорошую. Давайте ее вот так розочным. B1 это что такое? Это будет у нас максимум из А1 и А2. В2 это будет максимум из А3 и А4. Заметим сразу, что b2 строго меньше, чем b1. Да? Вот мы с вами увидели, что a3 меньше, чем b1, а, соответственно, a4 меньше, чем максимум из a2 и a3. Да? Но поскольку a3 меньше, чем b1, а b2, в принципе, может быть b1, то получается, что a4 меньше b1 и меньше, чем a3. Все нас устраивает. Соответственно, дальше. b3 – это максимум из а5 и а6. И аналогично рассуждая, получаем, что b3 меньше, чем b2. Просто аккуратно сравнивая вот эти два часа с этими, все, что нужно, получим. То есть мы эту подпоследность выделяем. Она у нас с вами такова, что b1 больше b2, больше b3, больше и так далее. То есть это последствия монотонно убывающая. Но поскольку она монотонно убывающая и ограничена снизу нулем, то, соответственно, она сходящаяся да? bn строго больше нуля, следовательно, есть предел. И этот предел давайте обозначим буквой B. B равняется пределу BN при n мячности бесконечности. Чему этот предел равен пока неизвестно. Но это пока еще не предел наших последовательности. это предел под последовательности. Теперь нужно разобраться с оставшимися членами нашей последовательности. Соответственно, вводим еще одну последовательность. c1 1 это будет минимум из А1 и А2. Максимум мы забрали, значит остался минимум. c2 2 аналогично минимум из А3 и А4. Ну и так далее. Утверждать то, что последовательность СН на самих монотонных ни в коем случае нельзя. Но она не очень сильно уклоняется от последствий Bn. Что значит не очень сильно? Давайте посмотрим на нашу прямую. Вот у нас с вами есть точка B. И по построению все Bn у нас с вами строго больше B. Да? Хотя нет, есть у нас с вами последствия постоянные. Может такое быть? Нет, не может быть. Да, у нас сами убывающие строго. Все, значит здесь все Bn находятся вот здесь. То есть Bn больше B для любого B. Хорошо, и монотон убывающее. Предположим, что нашлось какое-то c с индексом n e, или k, неважно, которое оказалось очень плохим, то есть удаленное от b очень далеко. Рассмотрим ε-окрестность точки b. И предположим, что c попало куда-то вот сюда. C с индексом к. Что это означает? Но сюда оно точно попасть не может, потому что мы берем все-таки минимумы, да? а максимум у нас все сходятся в B, значит, меню по идее, где-то могли оказаться там далеко, где нам не нужно, чтобы они оказывались. Но убедимся, что такого нет. Итак, получается, что здесь у нас с вами окрестность точки B, и вот эта циката не принадлежит этой окрестности. А значит, циката меньше, чем B минус епсон. Ну хорошо, тогда посмотрим на индекс Впоследствии а Пускай этот индекс будет равен какому-то числу p, скажем. Серкато это а с индексом p, причем не важно чему это p равно. Тогда посмотрим просто а с индексом p плюс 1. По условию это меньше чем а с индексом p плюс а с индексом p минус 1 пополам. Вот это а с индексом p меньше чем b минус ε. А вот это входит в окрестность, Да, значит это на вами. Как можно оценить? Меньше, чем b плюс epsilon. Делим на 2. epsilon сократились, получились точности b. То есть async плюс 1 тоже меньше b. Но хорошо, посмотрим на следующий. Async плюс 2. Также применяем то условие, которое было. Первое слагаем у нас меньше, чем b. Второе слагаем меньше, чем b плюс epsilon b минус пополам, получаем, что это в точности b минус еписином пополам. То есть мы нашли три подряд члена нашей последовательности, которые строго меньше b. Но такого быть не может, потому что вот из этих двух одно является максимум. Соответственно, оно должно быть больше b. Противоречие? Значит, наше предположение, что цикаты хотя бы одно найдется, которая не входит в на окрестности точки B, неверная. Значит, все цикаты, начиная с какого-то номерка, К, попадают в на окрестности точки B, а значит, наша последовательность действительно имеет предел число B. Поскольку мы с вами доказали, что последовательность АN -а исходящаяся, то осталось выяснить, чему же может быть ее предел равен. Все АН -а принадлежат интервалу от нуля длинки. Значит, напрашивается ответ, что здесь интервал. Но этот ответ не совсем верный. Правильно будет полуинтервал. То есть число b, которое мы обозначили пределом нашей последствия а n, принадлежит полуинтервалу от нуля до единицы. Понятно, что единицы быть не может, а он равен, поскольку все а n строго меньше единицы. И последствия мы выделили монотонно убывающую, да? то есть к она точно может стоять. А вот к нулю в принципе может. И начнем с этого с самого простого случая. Рассмотрим b равно 0. Тогда нам надо просто в явном виде предъявить хотя бы одну последовательность, которая сводится к этому нулю. Возьмем a n равно единичке на 2 в степени n. Так, если n равно 1, то мы получим одну вторую. Да, все хорошо, мы попадаем в наш промежуток. Теперь посмотрим а с индексом n плюс 1. Это что такое? Это есть единичка на 2 в степени n-1. минус И это должно быть меньше, чем 1 на 2 в степени n. Плюс 1 на 2 в степени n-1. минус Пополам. Делим на двойку. Получаем, что это есть один делить на 2 степень n плюс 1. Плюс 1 делить на 2 степень n. Но, конечно же, это верно, поскольку у нас с вами одно слагаемое в левой части, а здесь два из которых первое в точности равно тому, что слева. Все это верно. Значит, проверили. Действительно, у нас с вами выполняется вот условие. Но то, что а н у нас с вами монотонно убывает и сводится к нулю, сомнений нет. Выяснили. Тогда возьмем теперь b, равная какому-то числу, давайте его назовем дельта, и это дельта с это интервал от 0 до единички. Покажем, где это дельта находится. 0, 1 и вот где-то здесь дельта. Тогда между дельтой и единичкой есть какое-то расстояние епсилона. Почему это епсилон легко вычисляется? Это епсилон просто 1 минус дельта. И это, что очень важно, положительное число. А значит, наша идея сказать, что, что вот Ноль, который мы брали в первом случае, он как бы переместился в точку дельта. А значит, мы должны брать последовательность, например, которая монотонно убывающая и сходится к числу дельта. Давайте возьмем такую последовательность. Скажем, что а n – это есть дельта плюс наша дробь 1,3 на 2 степени. Тогда мы сами доказали уже, что вот эта последовательность сходящаяся, и она сходится в точности к дельта при n стремящихся к бесконечности, поскольку первые слагаем у нее это просто фиксированные, а второе – бесконечно малое. Ну и нужно проверить вот это свойство, что оно выполняется. a n плюс 1 должно быть меньше, чем a с n плюс a минус 1 пополам. Теперь давайте посмотрим, чем оно отличается вот от этого раз. Здесь мы добавили дельту, а здесь мы добавили дельту каждому из в числителей. Их два, значит, две дельты. Дель на два – получаем дельта. То есть здесь мы получили дельта плюс единичка на 2 в степени n плюс 1 а здесь соответственно получили дельта плюс единичка на 2 в степени n плюс 1 плюс единичка на 2 в степени n. Все действительно проверили, неравенство выполняется, значит мы построили нужную нам последовательность и доказали, что ее предел является число дельта, принадлежащее интервалу 0 единичке. И случай 0 мы тоже рассмотрели. Значит, мы обосновали вот это утверждение. Задача номер 7. Для двух квадратных матриц А и Б, одного и того же размера n обозначим через А звездочка Б матрицу, определяющую следующим образом. Вот наша матрица, ее элементы определяются таким образом. А дальше для матрицы А определим оператор фиа такое, что матрица B переходит в новую матрицу, которую мы ранее определили. А теперь, соответственно, нужно ответить на такие вопросы. Может ли этот оператор иметь собственное значение 2 для какой-либо матрицы А И какое наибольшее число различных собственных значений может иметь такой оператор при фиксированном N? Ну, давайте попробуем разобраться с этой задачей. По моему мнению, это самая сложная задача во всем варианте. И, честно говоря, то решение, которое я вам сейчас предложу, я не уверен, что оно полностью правильно. Тогда хотя бы попробуем понять, а что здесь есть? Давайте начнем с не очень большого числа, с n равно 2. Что будет, если n равно 2? Тогда у нас есть две матрицы. Матрица А, ее элементы выпишем, и, соответственно, элементы матрицы B. Они какие-то неизвестны. Теперь давайте попробуем построить вот эту матрицу А звездочка B. Почему ее элементарны? Так, если i нечетное, а мы с вами речь идем о первой строке, значит мы должны взять произведение матриц А и Б и, соответственно, взять элемент, который стоит в первой строке в первом столбце. И это что такое? Первую строчку умножаем на первый столбец А1,1 умножается на b 11 плюс А1,2 умножается на b 21 Дальше, в первой строчке во втором столбце мы умножаем первую строчку матрицы А на второй столбец матрицы B a 11 умножается на B1,2 и прибавляется А1,2 умножить на B2,2. Что касается второй строчки, здесь у нас сами и уже четная, значит мы действуем по строчке иначе. Значит, просто переписываем элементы матрицы B. B2,1, B2,2. Все, вот такая матрица получилась. Заметим сразу, что все четные строчки вот этой новой матрицей, будут совпадать с четными строчками матрицы B, а все нечетные будут иметь вот такой сложный вид. Ну и, конечно, мы хотим найти собственное значение оператора φ, то есть мы хотим из матрицы B получить матрицу λB. λ – это и есть наше собственное значение. И вопрос первый – может ли λ быть вообще равно 2? Ну, давайте посмотрим, что мы здесь получили, когда мы матрицу B, размера 2 на 2, перевели в такую матрицу. Вторая строчка не изменилась. Раз она не изменилась, значит, λ здесь должно быть равно единичке. Значит, при n равно 2, лямбда равно единичке это единственное, что мы можем получить. Но на самом деле это n равно 2, верно также и для n равно 3 и так далее. Лямбда равная единичке. Все, это единственная наша надежда. То есть никакой двойки здесь быть не может. Но есть еще одно значение n, а именно n равно единичке. Это матрица размера 1 на 1, это просто числа. Да, тогда матрица А, это просто есть число А. А матрица Б, это число Б. И тогда А звездочка Б, поскольку здесь всего одна строка, один столбец, это просто произведение числа А и Б. Это просто число А, Б. Тогда вопрос, может ли при каком-то лямбда оказаться, что матрица Б перешла в матрицу лямбда Б. да да да посмотрим. Вот это лямбда b, это по сути есть а умножить на b. А это значит, что мы можем взять а, равный лямбда, и да мы получим здесь тождество. Замечательно, нас спросили, можно ли лямбда b равно 2? Может, если а равно 2. Предъявляем. А равно 2. То есть матрица А – это просто число 2. Тогда умножаем матрицу А на любую матрицу b мы получаем в точности матрицу 2b. То есть, на самом деле, число 2b. То есть, число b действительно перешло в число 2b. А значит, теперь мы уже готовы ответить на оба вопроса. Если у нас с вами n равно 1, то собственное значение 2 может быть. А значит, вопрос был такой, может ли, в принципе, собственное значение равно 2 быть? Ответ может быть, как раз, меря матрицы размера 1 на 1. Второй вопрос был, а сколько, собственно, значения может быть у этого оператора для произвольного n? Для n-1 здесь одно собственное значение, а для всех остальных n мы тоже нашли только одно собственное значение. Значит, ответ одно. Задача номер восемь. В волшебной стране ля 100 городов, некоторые из которых соединены авиалиниями. Известно, что из каждого города выходит более 90 авиалиний. Докажите, что найдется 11 городов, попарно соединенных авиалиниями друг с другом. Так, более 90, вот это ключевое число, которое нам нужно знать. Итак, у нас есть 100 городов. Мы хотим предъявить 11, которые соединены между собой. Попарно, то есть из каждого города можно попасть в любой без пересадок. Первый город берем какой угодно. Назовем его просто А1. Любой город. Тогда у нас сразу образуются два множества, а именно множество B1 и множество C1. Множество B1 – это те города, у которых есть связь с городом А1. Множество C1 – это те города, у которых нет связи с городом А1. Поскольку выходит более 90 авиалиний, значит мощность множества B1 с насами не меньше 91. Соответственно, мощность множества С1 у нас какова 91D1, 92, не более 8. Теперь из этого множества b 1 забираем элемент А2. И тогда все хорошо. И города А1 и А2 связаны между собой. Тогда, соответственно, B2 – это что такое? Это те города, которые связаны с городом А2. И B2 при этом у нас с вами входит множество B1. Зачем? А затем, чтобы мы вот эти хорошие города сохраняли, из которых потом можно будет набирать новые. То есть B2 таковы, что у них есть, давайте так, плюс с городом А2. Так, тогда давайте посмотрим, какова мощность этого множества B2. Мы с вами забрали одну авиарению сюда. Еще 90 в принципе могут быть. И, соответственно, сколько городов? 9 да, мы можем выкинуть. 8. 8 да, поскольку 91 и сам город. Это 92, значит 8 еще можем выкинуть. Значит, С2 это то, что содержит в себе c1. И С2 таково, что у нас минус с городом А2. Соответственно, мощность просто C2 не больше 16. Значит, здесь 16, 17, 18, значит, здесь 82. Далее, город А3 мы берем из множества Б2. Любой. Поскольку у нас с вами были все города, которые соединены с городом А1, потом мы выкинули отсюда те, которые не соединены с городом А2, значит, остались только те, которые соединены из А1 и а значит, А3 автоматически соединен из со вторым и с первым городом. Хорошо, тогда, соответственно, b3 множество, оно входит в множество b2, в которое, в свою очередь, входит в множество b1, и в множество b3 входят те, у которых есть связь с городом а 3 а 2 так, 3 3 Соответственно, c3 содержит в себе c2, это... Городов, у которых нет связи с городом А3. Сколько здесь городов могло добавиться? Поскольку у нас с вами две авиалинии мы забрали. Максимум у нас с вами городов, с которым связи нет, это 8. 8 мы можем добавить сюда. Соответственно, получается, что мощность множества С3, то есть количество городов, не более 24. Соответственно, мощность множества b3 не меньше, чем сколько. Так, уменьшили на 8, и на 1, на 9, соответственно, получили 73. Ну, а теперь давайте смотреть, что получается. Мощность множества B с индексом К уменьшается на 9, да, каждый раз. А мощность множества C возрастает не более, чем на 8. Тогда давайте посмотрим, что будет после того, как мы заберем, например, 10 городов. Вот точно так же мы строим последних городов. И забрали А 10 Тогда мощность множества C10 не превосходит. 10 раз по 8. А это 80. Мы забрали 10 городов. Это А1 и так далее. А10. Значит, здесь у нас с вами осталось множество B с индексом 10. Сколько? Больше, чем 100 минус 10 минус 80. А это 10. Значит, мы можем забрать еще отсюда один город. А раз мы с вами смогли забрать еще один город... Это и есть как раз А11, который входит в Б10. Все, тем самым 11 городов мы предъявили, задача решена.